Реально, реально, смотрите, это вы. Я в курсе. Я носик аккуратный, ты, ты красивая. Вы моя любовь. Ну ладно, в целях своей безопасности я вас, пожалуй, скипну. Удачи вам, Егор. Ваша красота меня поражает. Я считаю вас очень красивой девушкой. Вот с этим человеком надо дружить. Я сразу хочу восхититься вашей красотой. Ё-моё! Здравствуйте, шляпа классная. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте. Вы похожи на Диану Арбенину. Здорово, парни. Слова есть? Есть. Приветствую. Не, видно, что э, сварщик, да? Здорово, дядька. Здравствуйте. Ах. Сейчас я вам тоже покажу, вот так вот. О! Привет из России! Да нет, ты просто, блять, это, алчное подобие Хайзенберга, да. А зовут тебя на самом деле Джонни. Охо-хо-хо-хо-хо-хо! Ты шурафный ковбой. Здравствуйте! Здравствуйте! Умрешь за... Да. Всего до меня, свидания, хорошего вам вечера. супруга есть, но я в вас влюбился. Спасибо вам большое. А до вы, свидания, вы, вы хорошего такие, вам вы, вечера. Вы, вы, вы Ну, не волнуйтесь, ребята, мы скоро вернемся. Держитесь крепче за штанишки, вы еще не такое увидите.